Прореваю аппарат. Вот остановился. Специально еще раз. А то скажут, в песочнице тут игрался. Показываешь хереню какую-то. Туда уже до той не пойду. Либо мужики. Сейчас выкину его сюда. Вот заяц побежал, смотрите. Эх, пошел, красавчик. Сходил, мужики, в общем, за рулеткой и за деревяхой такой. Потому что знаю, этих хейтеров обязательно не поверят. Не поверят тому, что им будут говорить и рассказывать. Вот, ложу на землю. Так, мужики, ну, сделал проход один. Говорят, уже пора косить. Массу набрала. Мульчер работает на ура, аж бегом. Вот один проход сделал в ту сторону. Теперь иду в обратную сторону. И колеса. Сыра, все равно там, сыра. ну масса густая. Влаги там полным-полно. Плюс еще от мульчи, от этой влага. Вот колеса. Протектор забился, все, трактор уже толком и не едет. До конца не ставил цепи, чтобы над землей били. Достаточно. Ну, поменял колеса прямо здесь на огороде. Вот. Сейчас отлично все проходит. Зазоров хватает. После того, как поменял мост, что вот под крылом хватает, что здесь в общем отлично просто мужики отлично добил еще роторной косилкой потому что высоко оставлял сантиметров 10 прошелся роторкой сейчас вот так вот все это дело в кашу вообще в кашу короче я у нас еще дождь пошел все не слава богу еще огород попросили спахать один там мотоблок Короче, не знаю по-моему, огород сегодня пролетает. Вот такая штука. Не знаю. Сейчас, если да вроде там вот распогаживается, так не знаю. Такая набежная туча какая-то. Так, мужики, ну. Сейчас получше дело пошло. Повеселее, так сказать. Даже э, двигатель в полгаза работает. Снимать что-то не хочется, вообще капец. Солнце вышло. Вот. Перенастроил навеску. Чуть-чуть перенастроил. И все, сразу стало работать. Даже опорное колесо сейчас не достает. Окопает. А ну, порядка где-то, я не знаю, вот от среднего до большого пальца сколько там на рулетку приложить. у меня каждые четыре с половиной сантиметров 18 это около 20 это даже не достает допорного, ему хватает самому зарыться и копать 18 20 и стало лучше закидывать вот эту всю мульчу то есть она плывет сейчас в одном таком режиме 18 до 20 где полегче не такие здоровые глыбы выворачивают мужики Ну, чтобы видно было да я не знаю вот они такие на фоне зим конечно этого не видно но это такая приличная глыба вот их очень много до этого на опорнике работала вот здесь и не то пальто а сейчас вроде и по мульче идет тянет двигатель чуть полегче и получается и глубже вот такие вот дела может еще пока буду пахать может еще под настрою трактор конечно крен у него здоровый такой постоянно сердишей на эту сторону Потому что буксит в основном это колесо. Его, кстати, и не видно, да? Колеса, земля, мульча. Оно там есть. Вот заяц побежал, смотрите. Эх! Пошел! Красавчик! Он оттуда. Да, и забыл сказать, передок чуть догрузил. Потому что его приподнимало. сейчас вот он догруженный отлично тут килограмм не знаю ну, около 30 может 35 так ну медленно но уверенно движемся вперед картофан там выпахивается нет нет о Во, смотрите вот здесь буксел вот тут буксил, ну здесь зеленки много вот здесь буксил. Чуть дальше. В общем, вот на этом участке я понял всю прелесть, мужики, раздельных тормозов. Вот то колесо, которое идет там в борозде, оно никогда не буксит. Можете позамечать, да, и у себя, и у других. Буксит всегда наружное, потому что здесь сыпучее, а в моем случае еще и вот эта зеленка. Вот. И педаль находится как раз вот с этой стороны. Там газ, здесь тормоз. Притормаживаю его. Подключается то, которое в борозде. И спокойненько выходит и пошел дальше. Все. Никаких проблем. Вот это вот вещь в данном случае в моем. Очень даже. Нужное и необходимое. Он, кстати, плух. Сейчас приехал, даже вот и не, не чистил еще. Да его по большому счету тут и пока и чистить нечего. Вот тут оно, конечно, да, собирается. Но не сильно. Из-за вот этого лемеха выступающего. Вот, как-то так. Нормально. Уже более-менее работает нормально. Так, ну вот сейчас специально в букс колесо пущу, навеской додавлю, так, чтобы оно начало буксить. А потом нажму на тормоза, приторможу его, и он спокойно поедет сам. То есть подключится второе колесо, которое в борозде. Я сделаю несколько раз, ну так, чтобы уже убедиться, что это все дело не просто так. остановился вот здесь в коле в борозде стоит глыбы выворачивает мужики капец не знаю камера конечно это все дело может и не передает на черном да на темном такие вот глыбы как у некоторых там показывают земля как пух не знаю у меня нифига не пух вот такие вот дела ну выворачивает никаких проблем О, какая глубина Двадцаточка, балка отрабатывает четко вообще четко Видос не хочу снимать, бегать со штативом. Это уже показывал, рассказывал. Вот кому интересно, вот здесь вот ссылочка вверху. Закреплю прошлогодний видос. Как он работает. Правда, там 17 лошадей, здесь 7. Не такая уж и большая скорость. А принцип тот же самый, мужики. Тот же самый. Задача перевернуть пласт. Неважно как главное не лопатой можно наднять трактор Ну у нас он будет наниматься люди будут нанимать только через месяц вот у меня уже тогда выше парников была бы наверное горчица поэтому запахиваю сейчас мне это нравится мне нравится работать на земле в огороде вот своей техникой как то так ну глыбы конечно капец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 примерно до срезанного края вот так отложу где-то где-то примерно 19 потому что ну не везде она этот самый. Хорошо, потому что глыбы очень здоровые, мужики. Очень здоровые. 21. Ну, в среднем двадцатка. В среднем двадцатка. Не пойду я туда. Я уже наездился. Наездился столько, что даже ходить не хочется. сторону